аналитического контента вам в помощь. Друзья, сегодня стартует симпозиум Джексон Холли. Нас, конечно же, первый день не особо интересует, потому что важнее всего дождаться выступления Паула. Оно запланировано только лишь на завтрашний день, на пятницу. Поэтому еще раз отмечаю, что закрытие этой недели будет крайне волатильным и интересным. И как один из, пожалуй, фанатичных покупателей доллара, я рассчитываю на то, что риторика Паула Будет носить жесткий характер и, соответственно, под конец недели индекс доллара может прорваться выше сопротивления 109 пунктов, что окажет давление на все рисковые инструменты. Что касается отчетов фундаментальных релизов сегодняшнего дня, то давайте обратим внимание на релиз Айфо Германии по бизнес-оптимизму, он будет опубликован в 8.00 по GMT. Далее эстафету перехватит статистика из США в 12.30 по GMT, это первичные заявки на пособие по безработице и годовые данные по ВВП. Но это квартальная оценка за второй квартал, там цифры нам уже более-менее известны, но минус 0.8, минус 0.9, около того, то есть вряд ли эта статистика сможет внести какой-то серьезный прям вклад в то, что происходит с долларом. И я, в принципе, уверен, в том, что сегодня участники рынка будут сохранять, проявлять, так будет лучше, осторожность в преддверии как раз выступления Джерома Паула. Кто-то предпочтет дождаться его завершения этого симпозиума и действовать после того, как станет известный, на рынке появятся дополнительные уводные. Кто-то, может быть, начнет рисковать уже непосредственно перед самим выступлением Паула, которое начнется, скажем, ближе к началу американского торговой э, сессии. Индекс доллара на данный момент э, котируется на отметке 108,35 за последние торговые э, сессии, ситуация особо не изменилась. Как был на максимум больше, чем за 20 лет, так он там и остается. Главный вывод, который мы можем сделать, это вывод, который транслируется еще с прошлых брифингов, что сейчас на настроение трейдеров напрямую влияют то, как участники рынка закладываются под следующее повышение процентной ставки в сентябре. И тут нужно отметить, друзья, что <coughs> на перспективу повышения процентной ставки очень сильно сейчас влияет статистика. Мы видим, как на каждый релиз а, трейдеры реагирует с крайней чувствительностью, опять же, торговой сессии вторника, да и вчерашний день это доказывают. Сразу же после выхода отчета во вторник это были PMI производственного сектора сферу услуг, а вчера данные по заказам товары длительного пользования. После выхода релиза, которые разочаровали на самом деле, оказались хуже, чем ожидалось, и доллар локально снижается. Ну, правда, быстро его выкупают. Это доказывает то, что участники рынка прежде всего смотрят и оценивают вероятность того как далеко может зайти Федрезерв в плане повышения процентной ставки в сентябре? Сейчас можно сказать, если чуть-чуть округлить, что трейдеры оценивают одинаковую вероятность повышения ставки в сентябре на 50 байсных пунктов и на 75. Но чем больше будет сильной статистики до начала сентябрьского заседания, тем выше будет вероятность того, что ФРС пойдет на более агрессивный шаг и на более активное повышение процентной ставки. Я за то, чтобы к сентябрю вероятность повышения ставки на 7, 75 байсных пунктов выросла до 70-80 процентов и я думаю что вот где-то там эту вероятность мы увидим и очень много будет зависеть опять же от того что скажет паул завтра и я сторонник того что риторика будет естребинная и он снова подтвердит необходимость и уместность продолжения ужесточения монетарной политики потому что индекс потребительских цен инфляция по-прежнему очень сильно отстает от целевого значения напомню что сейчас инфляция в США 8,5 процентов цель Федрезерва в районе 2 2%. И если анализировать базовую инфляцию, она находится также существенно выше, втрое выше цели, на отметке 5,9%. И пока что, друзья, не снижается, а продолжает расти. Поэтому в сухом остатке у нас получается, что нужно сейчас, опять же, накопить достаточно сил, чтобы... Помочь индексу доллара прорваться выше 109 пунктов, и я думаю, что топливом для вот этого восходящего движения как раз будет завтрашнее выступление Паула. Золото я держу длинную позицию, 1755 долларов за тройскую унцию, ничего не изменилось. Европейская валюта против доллара 0,9985, здесь тоже какие-то коррективы мы вносить не будем. Временная коррекция по доллару стала причиной временного роста рисковых инструментов. Евро смог снова приблизиться к приоритетному значению, но я думаю, что курс евро ниже приоритета – это уже новая реальность, к которой стоит привыкать. Если вы не пробовали рисковать зашортить евро, когда этот инструмент был выше приоритета, когда я говорил продавайте, то тогда сейчас есть еще возможность присмотреться к этим коротким Позициям и эм, сделайте ставку на сел этого инструмента с целью ноль девяносто семь, ноль девяносто. 6. Напомню, друзья, что основной причиной снижения евро сейчас является ухудшение европейской экономической статистики, конъюнктуры на фоне усиливающегося и развивающегося энергетического кризиса. Уже на следующей неделе «Газпром» перекроет вентиль газа, и Европа останется без поставок голубого топлива. Да, пока предварительно все в соответствии с ожиданиями того, что это временная плановая работа, и поставки будут прекращены сроком на три дня. Но... А что, если нет? Я допускаю, что срок простоя северного потока будет более значительным и со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями для евро. Британская валюта. Цели от Morgan Stanley 1.15, кстати говоря, именно... Эксперты Морган Стэнли первыми прогнозировали, ну, за исключением нас, мы сделали первый акцент на то, что будет пробит уровень поддержки 1,20, но они поддержали эту точку зрения. Сейчас цели от Морган Стэнли 1,15 и опять же слабость фунта обусловлена крайне э, печальной статистикой, указывающей на то, что британская экономика уже в рецессии, эта рецессия затянется на долгие периоды времени. Американский фондовый рынок ждем ниже 4000 пунктов, это по индексу СНП, э, делая ставку на снижение американской фонды разумеется нужно пока скептически относиться к росту рынка криптовалют по биткоину я жду закрепления этого инструмента ниже 20 тысяч причем допускаю что это может произойти возможно уже друзья в эти выходные ну опять же как резонанс на выступление павла который может обвалить фондовый рынок а в субботу воскресенье еще традиционные рынки не работают на Крипту может прийти очень много негативно настроенных инвесторов, которые сделают от своего грязное дело и отправят курса ниже психологического уровня поддержки. И пару слов еще про рынок нефти. Были вопросы, что там происходит. 101,18. 101 доллар, 18 центов сейчас по бренду. Рост значительный за последние несколько торговых сессий буквально на... 5-6% или даже 5-7%. И это реакция на комментарии Саудовской Аравии о том, что данный регион и, по сути, можно сказать, страна ОПЕК допускают возможность снижения объемов нефтедобычи. Это не оговорка, друзья, не увеличение, а снижение. Основной аргумент якобы фьючерсный рынок, рынок физического товара очень сильно сейчас не соответствует фундаментальным показателям. Саудовская Аравия хочет навести порядок. Ну, видимо, считает, что снижение добычи и последующий рост цен на бренды WTI. Это основа для будущего порядка. Ну, не знаю. Хочется отметить от себя, что комментарий Саудовской Аравии последовал буквально за сообщениями о том, что Запад и Тегеран, Иран, очень близки к соглашению по ядерной сделке. Что, напомню, позволит снять санкции с Ирана и выйти иранским производителем на международный рынок нефти, в кратчайшие сроки от 3 до 6 месяцев вернуть рынок примерно до миллиона баррелей в сутки. Вот это, конечно же, много. Это то предложение, которое реально может привести к снижению стоимости черного золота и уважит вот эти запросы, постоянно поступающие ранее от США, о том, чтобы ну, хоть кто-нибудь пусть создаст условия, при которых снизится цены на нефть, потому что снижение цен на нефть приведет к снижению цен на топливо на американском рынке, позволит ФРС больше не повышать процентные ставки и в принципе создаст идеальные условия для того, чтобы экономика дальше восстанавливалась. Но Саудовская Аравия. Самим фактом того, что допускают возможность снижения добычи, доказывает, что просто так... Ирану вернуться на рынок не даст. То есть даже если это возвращение будет, то Саудовская Аравия, рамка, которая привыкла к баснословной прибыли за последний квартал, держит руку на пульсе и при необходимости готова будет скорректировать предложение, чтобы все-таки удержать цены на нефть на высоких значениях. Для меня это хорошая новость, потому что это доказывает, что ОПЕК не даст <coughs> рынку нефти обвалиться. Осталось только найти хорошую точку входа, но я думаю, что до заседания ОПЕК делать этого не нужно, то есть залазить в рынок не стоит. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока.